Ну что, ФСР? фига, да -да. смотри, По два задания, сторон. а у меня тут уже, елки палки две Тачки, жабы, тачечки, а зачем нам Камачо? Интересно, зачем Чтобы нам Камачо О, смотри, а это случайно, фига, у меня мастерская оружейная, угу. а вот он у нас, Патрик МакКрири, да? Походу, да. Только Походу не в своем он... костюмчике. Ну все. Уже хватит в костюмчике то бывать. Так Ладно, слушай, погнали. получается, вот это у нас хакерша еще. Хей. Ну, в какой-то мере это наша пейдж. Получается, я так понимаю, да? Походу. А да. Хотя фиг его знает. Ну раз она за Ладно. камерами там что-то смотрит, что-то ну, ломает да. уже, наверное. Да, это наш хакер, Пейдж Харрис. Правильно все. Мы, кстати, с ней уже работали неоднократно, между прочим. Так что она должна быть очень хороша. Ну а пока нам нужно доставить ей хакерское устройство. М -м -м. Так, опа. Костюмчик, костюмчик. Фига себе. О -о -о. Слушай, а тачка, которую мы подобрали, ну прям... Хорошо. А Ладно, я, пожалуй, сяду к тебе. Давай. Короче, поехали потихонечку. Все равно нам на трассу выезжать. Mm -hmm. Блин, ну, конечно, замечательно. Так, нужна пропуска. Да. Пропуска причем два. Так, но ну мы, да, мы почти на месте. Лагуна Плейс. О, фига! Так, надо винтовочку. Надо винтовочку уже, да. О, yeah. oh. в смысле? Нормас, так Фига себе Опа. Надо этого обыскать Да давай, обыскивай да. Нажимаем Е Так, ты это уже обыскиваешь? Ага А, подожди, а где мой? А, вот он мой Подожди, где мой находится? Или ты уже все взял? Я взял А, ну да, тогда валим отсюда Сейчас странно. Погоди, кажется. нет, а у, меня, а у меня еще нужно обыскать. Зеленый а, они рядом с тебя находились? Да, да, да, да. да. Ой, я обыскиваю только. Окей. Ладно, вали. Почему валит-то? Садись. А потому что... Давай. Все-таки хочешь на Коповской? Садись. Садись, садись, садись скорее. Да я уже в тачке. Давай садись. Коповская будет понадежнее. Окей. Нам отсюда валить еще придется. Так, ты все сел что ли? Да, Фига. поехали. Так, ну давайте-ка. Расступитесь. Не, вот он Так, пожалуй, припаркую тачку сразу где-нибудь вот здесь. Все, нормас. Должны Окей. сесть. Погнали. Так, войдите. Попробуем без так, пушек только... сначала. Да, конечно, без пушек. Только нужно аккуратно. Поднимут тревогу, если будете находиться в их поле зрения. Угу, слишком Или долго. Или с пушечками. О, Хорошего дня, раз, ребята. Так, здесь можно немного ускориться. Какой лифт-то? Вот этот. отлично. А первый. Ну да. Опа. А как иначе-то? Так, погнали дальше. Да, да удалось. удалось. Так. Металлический чемоданчики нам Я нужно... сразу включу туриста, да. Турист. Так. Опа. Отлично. Так. Тихо, тихо, чувак. Так. А что-то у меня его прям рядом нету. Он где-то в другом месте, что ли? Здесь очень странно все. По да, ходу... погнали. Тогда Смотри, искать усиление, дальше. Усиление, усиление. А теперь не усиление, подожди. Может, где-то он вот так, здесь. Это он... в другую сторону надо было идти. Очень-очень и -очень странно. Так. О, у меня усиление идет я теплый. Погоди. Ох О, ты, йо-кебал. Вот ел фига тут. О, круглый стол, смотри. Стой, стой, стой, даже я дойду. Опа. Тут какой-то дядя так, с пистолетом. Да. Вот Извините, он этот ящик. Отлично, я его забрал. Круто. Так, только так. не бегом. Только не бегом, да, а то поскольку. дядя запалит. Через окошко. Кстати, подожди, ну-ка пошли. А, туда... В смысле туда нельзя? Я думал, а -а -а. туда можно пройти. Там, видать, только для директоров. Здравствуй, дядя, пока, дядя. Да, Это хороший что, лучшие пистолет. сотрудники? Гладкий. Хорошо, что ты не назвал... Махает пистолет стволом. О, господи, ладно, все, пошли. Выходим. Видать, у нас все будет слишком изично. Э? Давай, я Знаешь... жду тебя. Погнали. Поехали. Отлично. Оп. Выходим. Так, покиньте здание. Ну, покинем здание. Так, слушай. Mm -hmm. Попробуй пройти первым. Ты хотя бы без этого ящика. А нам, а нам все равно А нам все равно Сарямба, я бегу Я не при Куда делах. ты бежишь? Куда ты бежишь? Стой Стой Мне дали побежали деньги за хорошее тебе. поведение Теперь побежали Я хорошо себя так, вел Так, хорошо Садись Давай Так, полетели отсюда нафиг Реалируй Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я им там подарка ставлю. Так, ой. Кажется, Главное они его приняли. Аккуратнее, да? Замечательно. Нам только не хватало, чтобы за нами еще больше копов увязалось. Так, ты помнишь, что спасительную хрень, которую мы всегда придерживаемся? Ну да, она здесь поблизости где-то. Да, где-то поблизости. Только спускаться в нее придется. Ой, Ох, давай давай давай, давай давай Да выехал-выехал. Налево вот нам надо куда-то туда. Не-не-не-не, налево мы тогда не переедем. Нет? Ну окей. Да, ну я знаю, как сделать так, чтобы мы переехали. Так, отлично. Чуть поспокойней стало. Оп. В салочки поиграем, копы? Так, по-моему, сюда. Да, вот сюда. Ух ты, Все, мы б... съезжаем в канал. Да ядрить его налево-то. О, отлично. Идите нахрен, копы. Мы тоже кого-то догоняем. Кажется, ты проехал туннельчик, -то небольшой. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это выезд в другую сторону. Я ничего не проезжаю, ты не переживай. Видал, как я? Да. Опытный водила. Хоба! Опытный Ты... водила, я же сказал. Вот теперь я точно проехал. Увлекся, увлекся, но ну, бывает, что поделать. Оп. Опа. Неплохо там, спереди, все у нас. И каждый раз мы спасаемся тем, что едем к входу в казино. Так, ну чё, поехали. А, все уже? Mm -hmm. А я думал, сейчас придется долго ехать. Ну, что такое? Они решили все. хватит за нами гнаться. Ну да. Ну чё, тем лучше для нас. О, может, пересядем? О -о -о. Потом... Ну давай попробуем. Только помоги, я тебе тачка. сразу говорю. Вот этих всех надо перебить нахрен. Давай. Нам так. ничего не дадут, Заяц? Ну, по шапке не дали. Ну и все. Так. Я как-то в самую непобитую сел. Война. Зачем? Не хрен было на меня наезжать. О, все, хана. Все. Отстань. Теперь но... я доволен. Могу сдавать. Все. О, отлично.